Учебное занятие номер три — порядок подбора оборудования и создание спецификации в программе EquipCAD. В этом обучающем занятии будет проведено пояснение порядка подбора оборудования и создания спецификаций в программе EquipCAD. При этом мы рассмотрим формирование простой спецификации, а более сложные варианты проекта будут рассмотрены в следующих обучающих уроках. Порядок подбора оборудования при подборе оборудования должен быть включен автокат и открыт новый чертеж. Методику подбора оборудования рассмотрим на простом примере с учетом подбора самых, самих модулей изделий дополнительного оборудования, а также сопутствующих аксессуаров. В дереве библиотеки выбрать оборудование для вставки в проект. Двойным кликом мыши вставить выбранное оборудование в проект автокат. Оборудование в слое «План» представлено в виде красного четырехугольника с наименованием. При работе программа автоматически возвращает к выбору оборудования в меню дерева. Аналогично осуществляется дальнейший подбор оборудования для проекта. Уточним порядок выбора аксессуаров и дополнительного оборудования к выбранным изделиям для проекта. Выбираем вкладку «Дополнительное оборудование». Вне ней осуществляем подбор необходимых позиций для выбранного изделия. С помощью нажатия правой кнопки мыши по необходимому оборудованию вызываем контекстное меню и выбираем пункт «Вставить в автокад». При выборе «Найти в дереве» можно посмотреть данную позицию, прочитать ее описание и далее двойным кликом «Вставить в проект». Выбранное дополнительное оборудование расставляем на плане «В автокат. Аксессуар к выбранному оборудованию автоматически добавится в спецификацию. При расстановке оборудования должен быть включен слой план и выключен слой 3D-вид. При работе с проектом последовательно осуществляется подбор оборудования и его расстановка на плане. Для просмотра оборудования в изометрии необходимо включить 3D-вид и отключить план в разделе «Слои». После выбора указанных способов отображения, программа автоматически переключается на AutoCAD для работы с данным видом. Создание спецификации. Перед началом формирования спецификации необходимо нажать кнопку «Добавить нумерацию» в разделе «Нумерация». Для создания спецификации на вкладке «Спецификация» нажать «Заполнить спецификацию». Ниже появится спецификация с разбивкой оборудования по номерам и аксессуарам. У аксессуаров можно изменить количество. Если аксессуар надо удалить, снимаем галку. После всех корректировок необходимо нажать кнопку «Сохранить в проекте список аксессуаров». Для формирования спецификации в Excel необходимо спецификацию, сформированную в EquipCAD, отправить на портал EquipMe. Программа автоматически присвоит номер спецификации. Номер спецификации на портале в программе идентичен. На портале EquipMe зайти на вкладку «Спецификации» и «Коммерческие предложения». Найти номер присвоенного ID и перейти к спецификации на портале. Загрузить логотип и необходимые реквизиты. Проставить на отбавочный процент. Нажать кнопку «Сохранить настройки спецификации». Все оборудование на портале активное, можно посмотреть карточку товара с инструкцией и схемой. Для сохранения спецификации нажать кнопку «Сохранить в Excel» и файл автоматически сохранится в папке загрузки на ПК. При этом можно выбрать бренд с фото или без фото. Завершить работу с проектом, оформив сделку на портале. На этом занятии мы рассказали об основных способах работы в программе при выборе оборудования и его аксессуаров, составлении спецификаций в программе EquipCAT и ее итоговом оформлении на портале Equip.me. На следующих занятиях будет проведено более подробное обучение порядку работы с большими спецификациями, а также с цехами и группами оборудования, работе с монтажными планами.